Привет всем, я Семен, и мы продолжаем рваться по чанке. Сейчас это уже обратная экспедиция. Вот, видите, какая чанка? Да, это река, это река чанка. Это обратная часть экспедиции. Я не, я не смог, я не успел добраться до Руссо. Это, как видите, не так просто, как хотелось бы. Вот сейчас я вам покажу... Один из самых тяжелых участков. Такие я когда-либо преодолевал. Ай. Вот я его вот также преодолевал, когда туда шел. А еще знаете, какое тут дно озабучие? Да. Погиб, проваливаются вообще. вообще я больше с этой стороны проходил вот этим коллегом прыгал так у меня зацепился в его надо отмотать как то ответ вот вот же ж, как примотался номер два видите этот участок передален дальше идет легкий участок но зато тут видите насколько забучий песок у вот дно казалось бы несколько сантиметров а у меня нога провалилась сантиметров на 15 именно в забучий песок продолжаем двигаться домой